Больше копий, чем оригиналов Нереальные силы найди и устрой, На бородопита облаву Я не комики вряд ли шучу Но тебя не впущу, ты прости, не хочу Устал и кричу, тебе больше здесь нечего делать Прощу, прощу Забирая столы и стулья Без мозгов легче рождеться Забирай столы и стулья И вези к нему на кухню В тесноте да не в обиде После Васи Сколько пены у рта, но закрыты врата. пучерявую рвать не переставая Полетела туда, где нет света огня Но подкину дрова на секунду отстала Много бытом прибито, мало пыли сошла В черно кино и вином очень нежно Разливаются мысли о том, что прошло Ты прости, если что-то сказал я небрежно Собирай столы и стул Из мозгов легче растется, Забирай столы и стулья И беги к нему на кухню В тесноте, да не в обиде. После Забирай столы и стулья, отдавай ему на кухне. От мозгов болеет сердце, без мозгов легче раздеться. Забирай столы и стулья и вези к нему на кухню, в тесноте да не в обиде. После Васи будет видеть. Все потому что нельзя себя. Я же говорил сразу. а Теперь что Сколько можно? Коля с Христа. Собирай тулыстый рок. И давай тут. Сколько моджиков? С одеты не вобьшь, говорит. Видите, митя. Дима, Коля, Саша, Степан, Сережа. Сколько уже? Девять. Нормально.